Всем привет, дорогие друзья, на связи магазин Rock'n'Roll. С вами Глеб и... Меня Ян зовут. Здорово. Да, это у нас Ян. Чем мы сегодня решили сделать для вас, для наших зрителей? Сегодня мы посмотрим две акустические гитары, да? Да, премиум причем. Это гитары по очень высокой цене. Я бы сказал... Я бы сказал, девятку можно купить на эти деньги. В полной комплектухе. Давай сделаем так. Так как у нас сегодня идет видео формате беседы да и мы с тобой как бы просто поговорим расскажи пожалуйста про ту гитару которую ты обозреваешь сегодня у нас в видео базар в это тейлор 314 c первого взгляда так ничего не скажешь ну за что платить такие большие деньги а какие большие деньги а вот побольше трест по более 300 тысяч рублей она стоит. Взял гитару в удобное для себя положение, так как я гитарист левша. Сразу пройдемся по спецификациям. Гитара полностью изготовлена из массива. Обечайки и нижняя дека изготовлены из красного дерева сапели. Верхняя дека массив сихтинской ели. Гриф изготовлен из махагона. Накладка на гриф из черного дерева струнодержатель тоже из черного дерева mm -hmm. вот здесь тоже на голове грифа накладочка такая из черного дерева доступ к анкеру расположен не внизу, не в резонаторном отверстии здесь, ну не совсем обычно, но все таки ближе вот как к формату электрогитар сразу здесь держатель для ремня с одной только стороны? нет, с двух здесь вот там же где гнездо, причем пины Которые держат струны Тоже изготовлены из дерева Ну, я вот прям пытаюсь разглядеть И вижу, что это Очень хорошо обработанное черное дерево Кажется, будто это пластик Но ни хрена подобно Какие фишки есть у этой гитары еще? Как у всех гитар Тейлор Здесь есть запас ладов Что ты имеешь в виду? Поясни Вот, типа, запас ладов Есть небольшое пространство Там, так. где у нас установлены лады оно нам нужно для чего? Точнее не нам, а, а вообще. Если происходят какие-то изменения климата, изменения влаги, в или в иную сторону. То есть получается, происходит какая-то деформация корпуса. Угу. И здесь как раз лады подстраиваются в эти климатические условия. Ну, ты имеешь виду, что есть пас и лад не сыграет, как на обычной гитаре. Да, да. То есть как бы есть запас хода у дерева, то есть оно может либо сужаться, либо наоборот расширяться. В зависимости от того, набрала она влагу или набрала подсохло. Да, да, все верно. Ну пока никаких проблем с этими гитарами я вообще не встречал, чтобы приходилось их... Как они поступают к нам в магазин, как-то доводить до ума. Сделано все четко и шикарно. На накладке грифа прикольная и красивая инкрустация в виде алмазов. Вот такой а я смотрю на головке грифа вид. тоже, да? У него типа окрас да. в виде алмазика. Да. Колки Тейлор по типу Гровера. Здесь у нас крутилки, вертелки, громкость вниз и вверх. То есть, угу. скажем, весь вот этот тембр-блок, он спрятан под корпусом гитары. А гнездо для подключения находится как раз, блин, <laughs> а находится как раз здесь. Ну ты еще забыл, кстати, сказать про электронику немножко. Если заглянуть Чей, в, э... в дырочку, то ты увидишь, что там есть еще и переключатель фазы. А, обычно это, конечно, не пишется нигде почему-то в описании да. к Тейлору, но там есть э, переключатель фазы на любом Тейлор, спрятан он конечно неудобно, чтобы до него добраться и переключить фазу э, нужно ослабить струны и руку просунуть в отверстие и переключить его. Да, Еще одна особенность, мы можем регулировать э, наш пьезодатчик. Здесь специальные есть такие отверстия, небольшие шурупчики, заточенные, так скажем, под шестигранник, который мы можем регулировать. Какие-то еще есть фишки, или мы уже готовы послушать про Я, я бы сказал, что дополнительных каких-то фишек нет, каких-то еще накруток в виде какого-то еще другого дерева угу. и прочего нет. Единственное, что здесь отборный класс дерева, то есть дерево очень высокого качества, и поэтому гитара стоит так дорого, ну, и звучит она конечно в разы, если мы сравним инструмент за 100 тысяч рублей или за 300, ну разница будет ощутимая. Но ну, я думаю не только поэтому она стоит, здесь же все-таки еще к ним, вот к этой гитаре идет кейс. Да. Ставь гитару типа, да. Кейс к инструментику, держи, это вот от, от Тейлора, осторожно не снеси здесь все пожалуйста. Короче. Это пушка-бомба. Кейс, кстати, изготовлен в Мексике, а гитара изготовлена в США. Ну, как-то, конечно, странно, могли бы сразу все в одном месте ну, дорого, наверное, кейс производить в США. Единственное, что по кейсу скажем, да, что он все-таки кожаный, классический дизайн у него. И также он еще пахнет ванилькой немножко изнутри, да? Да, понюхай, наверное. Кейс изготовлен из дерева да. и покрыт кожей. Да. И виду смотришь все сделано на ура То есть, очень качественно да Знаешь, что вот меня интересует на самом-то деле? Да. Вот пока ты ставишь кейс, я расскажу. Ой, куда я? А вот туда куда-нибудь размести. Да, можешь прямо под ноги бросить. Осторожно, там вот еще одни гитары. У а здесь все в гитарах. Очень опасно. Вот меня интересует, как э, гитарист, скажем так, не самого высшего звена, да, эшелона, меня интересует все-таки ферч или фюрх? Или фурх. Или как его назвать? Давайте сделаем так. Вы, знатоки, в комментариях обязательно напишите, как все-таки правильно говорится, фюрх или фюрч, или как-то по-другому. Мне... Фюрх. Ф... Фюрх, да, да, да, ну типа как фамилия. Да. Но мне все-таки будет проще его называть фюрх. А, но я буду каждый раз его называть по-разному, просто потому что я дурак. Этот инструмент сделан точно так же, как и Тейлор, полностью из массива, но а, немножко другое дерево используется, а именно Верхняя дека – массив красного кедра, обечайка и задняя дека – это массив индийского палисандра, гриф выполнен из красного дерева, да? угу. накладочка на гриф, накладка на головку грифа и струнодержатель. Из черного дерева. Эбони. Самое натуральное своей собственной персоны. Знаешь что? Перемень. Да, нет. конечно. А как называется-то модель? Ты забыл сказать. А я сейчас скажу, подожди, а я ну до этого Далее. <свят> <свят> Колки у нас, а точнее на гитаре установлены э фирмы Готах с э придаточным звеном 21 к 1. Что это означает, эти циферки интересные <свят> в дроби? Не просто по приколу, на самом деле они написаны а это обозначает то что гитара имеет точнее колок не только плавный ход то есть без вот этого люфта когда ты знаешь крутишь колок на бюджетных инструментах ну сперва ход, да, да ничего не проворачивается типа струна не вращается ты сперва в холостую как бы его давишь а потом уже идет намотка здесь идет намотка сразу и это обозначает то что за счет такого большого придаточного звена зубчиков на устройстве mm -hmm. колка он не расстраивается, падло, представляешь? Это же отлично. Это вообще отлично. То есть гитару, грубо говоря, вы, ты, вы, мы настроили, поставили, через неделю поиграли, она снова строит. Ну это не так удобно, как на бюджетных инструментах. Захотел дропнуть, бах. Ну да. Захотел, да. Просто да, посмотрел да, на нее, да. она сразу расстроилась. Инкрустация на грифе тоже интересная в виде таких точек. С, центральной, с центральным заполнением дерева. Я даже не знаю, как это описать, но выглядит прикольно, мне нравится. Выглядит круто. Розеточка тоже оформлена, на самом деле, э, перламутром. Окантовка, я смотрю, как черепаший панцирь, да, сделана. да по под черепаший панцирь окантовка. Э, гитара также с подключением, но подключение не простое, а, правильно, интересное. Фишка все в том, что здесь также трехполосный эквалайзер, как и в принципе на той э, модели, то бишь на Тейлоре. Ну, отдельная громкость, трехполосный эквалайзер, э, функция включения-выключения э, фазы. И, здесь она удобнее. Конечно. Да, здесь удобнее, что не надо лезть внутрь инструмента туда куда-то вглубь. Также здесь есть микрофон. То есть мы можем подснимать звук как с датчика с элемента, так и добавлять звучание микрофона, что ну, немножко шире вот в плане подключения. То есть мы можем смешивать, мы, или мы все-таки отдельно можем играть. И смешивать, и отдельно. Это mm -hmm. уже интересно. Но ну, Это э, прикольная фишка для тех, кто играет фингерстайлом. На самом деле она очень... Хорошо добавляет возможности к звучанию, так как микрофон еще будет снимать да. вот эти все перкуссионные моменты, которые любят делать гитаристы в этом стиле. Любят, но ну, ну, не делают. И еще у этого тембр-блока есть особенность, это встроенный тюнер. Далее, модель я, конечно же, не сказал и не сказал, знаете, по какой причине, потому что она говорится очень сложно, это у нас, в руках у меня, блин. Так, ладно, сейчас скажу, мне как бы вообще не жалко, я достану телефон, это у нас FURH MC, то есть мастер Choice, что говорит о том, что инструменты высшего качества, высшего, высшей категории uh, Yellow, uh, GC, CR, SPA, плюс кейс. Ну, то так написано в описании. Ну, я бы не запомнил тоже. Вот, я бы, да, свой... как бы... По мне просто классная гитара, вот это вот название для этих инструментов, да, что для Тейлор 314 ce Да ну нафиг. Просто гитара. Клевая, беру, да, эти две. К ней, а точнее к First, тоже поставляется кейс. Пожалуйста, не калара! Но он не кожаный, как в случае Тейлор, а пластмассовый пластиковый полностью с одной стороны это может влиять на внешний вид ну типа пластмаска. с другой стороны его не так страшно ободрать в самолете как кожаный например от тейлор то есть его можно кинуть в буквальном смысле этого слова либо передвигаясь на автобусе либо на поезде либо на конях кто-то ну, еще вот, на них ездит. вообще если какие-то погодные условия такие дождливые uh -huh. это более лучший вариант ну конечно. да он, он получается более практичен вот с этой точки зрения да. так сейчас мы... и там не пахнет, да, по-моему? Не, ванильку туда не завезли. <связываем> Где-то пакет с ванили и обронили. Что еще хочется добавить прямо здесь в моменте? Мы не пытаемся сравнить два этих абсолютно разных инструмента по звучанию. Мы лишь хотим что сделать? Показать, что эти инструменты есть здесь у нас в Красноярске в наличии, которые вы можете прийти, вот так же сесть на вот этот кожаный пуфик и сам, саморучно поиграть. Единственное, что бы мы все-таки хотели сравнить и показать вам, нашим зрителям, это то, что... Возьми гитару на коленку себе. Нет, свою. Ну, вот эту? Да, конечно. Не, я твою хотел взять. Нет, давай вот эту. <свят> Форма у этих гитар абсолютно одинаковая. Это Grand Auditorium. Кто не знает. Но отличие в дереве, в древесине. И, например, вот, вот Тейлор. Вот он, наверное, все-таки для тех, кто умеет играть. да? Потому что любой, любой косяк <свят> на этой елке, он прямо вылазит. Согласись, <свят> я. Да, вам. очень. Но даже если гитара... Тоже для тех, кто, конечно, умеет играть. Да и, конечно, на новичку подойдет. Это тоже не вопрос. Но... Вопрос в деньгах для да, новичка. Обычно люди такие деньги не тратят на первую гитару. Это ага. в очень редких случаях. И опять же вернемся к тому, что мы не сравниваем эти инструменты. Древесина абсолютно разная. Разная. Сравнивать глупо. Здесь все дело личного вкуса. Скажем так, что вот этот инструмент, он все-таки сглаживает косяки. Немножечко не дожал где-то, то есть не пройдет этот вот ляск, непонятно там, либо еще что-то. На Тейлоре любое непопадание в ноту, сразу любое недожатие да, не до, не сразу слышишь. Вот с этой точки зрения Тейлор приучает тебя, меня, да и того, кто смотрит это видео, играть аккуратно. На Фёрч ты можешь себе позволить немножечко схалтурить. Поэтому мне ферч по звучанию нравится чуточку больше. Отметим, что на этой, что на этой гитаре стоят струны эликсир. Одинакового же. калибра. У, у нее, кстати, вообще левая серия изготовлена. Ну, а так называется. Как? Левая серия Ну, это топовые струны с хорошим звучанием, со специальным покрытием, чтобы служили дольше. Ферх, ферч. Это пускай уже зрители напишут, как это более незастый, немного сглаженный, приглушенный, угу. такой бархатистый. Если уже говорим о каких-то, да, здесь более резкий, здесь более сглаженный. Вот, вот так это назовем. А по удобству мне прикольно играть что на этой, что на этой детали. Однако на ферч гриф немножко толстоват. Вот если на тейлор гриф приближен... Ну, к электрогитаре, просил, да, да, да, примерно вот более так. Тонкий, плоский тонкие, Ну да, они, в принципе, и Тейлоры позиционируют свои грифы, как приближенный к гитарам, То на Ферч, он, во-первых, сам немножко пошире, вот в верхней части, и он какой-то плоский. Но мне играть на нем комфортно. Комфортно играть как соло так и простые аккорды, аккорды баре, немножечко промахиваюсь, но это с привычки дела. Потому что, что к этой гитаре, повторюсь, надо привыкнуть, из нее извлекать звук правильно, из Тейлора, mm -hmm. потому что любой косяк он будет слышен. Так и к этой гитаре нужно привыкнуть в плане грифа, то есть она немножечко своеобразная, скажем так. Но по звуку, блин, очень все на любителя. напрашивается собственно говоря вывод для чего мы здесь с тобой собрались Сейчас не мой вопрос возник а не для чего на самом деле мы нас доставили до да, нас не выпускать из магазина на самом деле мы сели просто показать вам два прекрасных инструмента, которые приехали к нам в красноярск о которых мы почему-то с тобой не сняли отдельное видео поэтому если вы хотите прямо детальный разбор что этого инструмента что тейлор Пишите в комментарии, мы сделаем подробный обзор на каждую из этих красавиц. Есть таковые имеется, если кому-то еще не хватило. По поводу гитар, классно выглядят, дорого а стоит, обосновано сразу скажем, потому что все-таки гитара из Америки, гитара из Чехии этого мне соседнего подъезда, да? Ценник обоснован, обоснован как древесиной, звучанием, комплектации инструментов, ну и Всем остальным. Я могу сказать, что кроме этих инструментов у нас есть еще очень большое количество других замечательных гитар. Можете приходить, поиграть на какой вам понравится и забирать ее себе домой. Естественно за деньги. Ну да, потому что как бы... Мы магазин. Да можно вырезать это. Да, это мы... Давай, давай просто... Давай весь вы... ролик вырежем, это оставим. Короче. Приходите к нам в магазин рок-н-ролл. Выбирайте гитару по своим финансам, по внешнему виду, по звучанию, чтобы она вас по всем категориям и вопросам устраивала. Ну а что, с вами был магазин Rock'n'Roll, на связи был я, Глеб и... Ян. Да? Ну все, пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на соцсетях и делитесь этим видео.